We'll <music> Всем привет, дорогие друзья, с вами Антон Белюк и сегодня у меня для вас очередная отличная работа в Польше от одного из лучших агентств по трудоустройству, агентства Проект Плюс. Это работа на складе с перспективой обучения на вилочный погрузчик, друзья, то есть здесь берут без каких-либо дополнительных навыков, без знания польского языка, при всем при этом зарплата на этой работе весьма-весьма достойная, ну и собственно можно в перспективе обучать обучиться и управлять вилочным погрузчиком. Да что тут говорить, сейчас на ваших экранах будут видео со складов этой организации, на которую вы будете работать, чтобы вы примерно представляли, какая работа вас ждет, если вы приедете на эту вакансию. Ну а за кадрами я буду зачитывать вам подробное описание этой работы, так что внимание на экраны. Работа в Польше от Проект Плюс. Описание работы срочно требуется мужчины на должность работник склада, можно без опыта работы. Локализация, то есть местонахождение город Дембица. это в 120 километрах от города Краков. Проживание платное, оплата пополам с работодателем 300-350 злотых в месяц снимается с зарплаты. Квартиры для рабочих в хороших условиях, от двух до четырех человек в комнате. Квартиры расположены недалеко от работы. Рабочее время. Можно работать по 8-12 часов. Есть возможность работать большее количество часов. Также можно работать без выходных. Конечно же, по желанию. 4 бригады. Работа от понедельника до воскресенья. 3 смены здесь, друзья. Ну и соответственно, 4 через 1. То есть, 4 дня работаете, 1 выходной. Минимум 8 часов, напомню, можно работать. А максимум не ограничено на этой работе. Ставка 12-50 злотых нету, то есть чистыми в час. Можно зарабатывать вплоть до 5000 злотых в месяц и больше. Если работать без выходных и больше 12 часов, напомню, это не ограничено на этой работе. Описание работы. Физические работы связаны с помощью на складе. Работа заключается в перемещении автомобильных покрышек по территории склада с помощью специальных ручных сележек Также наклейки, бирок на эти покрышки и контроль качество продукции, перемещением товара на территории склада и за его пределами, с перспективой обучения и перевода вас на вилочный погрузчик. Мы гарантируем оформление, приглашение на работу в Польшу, полное ваше сопровождение и опеку над вами в Польше, медицинский осмотр, помощь в подключении мобильного оператора, ваше заселение и сопровождение вас во время всего процесса трудоустройства. Эти же условия гарантируют агентство по трудоустройству Проект Плюс относительно каждой нашей вакансии. А подробные списки этих самых вакансий вы сможете найти, пройдя по ссылочкам, которые в описаниях к этому видео. Мои контактные номера вы сейчас видите прямо вот здесь на своем экране. Там Viber, WhatsApp. Пишите мне в любое время. Я отвечу вам обязательно в будний день. Также подпишитесь на этот канал, если еще не подписаны. Нажмите на колокольчик. Пишите побольше комментариев под этим видео. Делитесь ссылками на это видео с друзьями. Поддержите его лайк и подспешите, друзья, потому что эта работа не останется долго актуальной. Ну, а на этом у меня все. С вами был Антон Белюк, на связи с Польши. До скорых встреч за границей, друзья. Пока.